Уважаемые жители города, с радостью хочу вас пригласить на этот замечательный праздник, который называется День города. И надеюсь, что этот праздник станет в череду таких замечательных праздников, как Новый год и День рождения любого из вас. И надеюсь, что праздник в этом году будет такой же замечательный и принесет такие же положительные эмоции, как и в прошлом. Для того, чтобы ощущался он в каждом уголке нашего города, Хочу обратиться к вам с предложением, с просьбой, особенно это касается предпринимателей, владельцев торговых точек, баров, ресторанов. Украшайте свои заведения, украшайте свои витрины, приносите праздничное хорошее настроение всем горожанам, в том числе и себе. До встречи на Дне Города!